приветствую вас друзья на канале индекс рейд анализ рынка на сегодня 24 июня 2022 года сегодня мы с вами традиционно посмотрим на рынок разберем главную криптовалюту посмотрим на индексные индикаторные показатели также обратим внимание на новостной фон и в прицеле моего внимания сегодня альткоин из моего watch -листа. давно не смотрели кардана Полкадот и Салану. Поэтому, если вы еще не подписаны на данный канал, то рекомендую обязательно подписаться, поставить лайки, оставить комментарии, поддержать канал и не забывать нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Также в правом углу главной странички на YouTube канале есть ссылочки на страничку Trading View. Рекомендую тоже подписаться. Здесь выходят обзоры по главной криптовалюте и по отдельным альткоинам в видеоформате. Там же есть ссылочка на страничку сообщества ВКонтакте. Тоже рекомендую подписаться. И сюда недавно было это сообщество анонсировано. Ну а мы с вами, давайте на Начнем. Традиционно посмотрим на рынок через индикатор страха и жадности. Индикатор нам рисует отметку 11, мы по-прежнему в зоне экстремального страха. В целом, рынок нам показывает некоторую разнонаправленность, в основном отскок по тепловой карте криптовалют. Индикаторы по главной криптовалюте показывают зону продаж. Также давайте посмотрим на ликвидации. За последние 24 часа ликвидировано порядка 62 почти тысяч трейдеров на общую сумму 170 миллионов долларов. И ликвидации разнонаправленные. В основном, конечно, шортовые позиции несут потери, но также есть и лонговые потери, в частности, на бирже Bybit, Huobi, Bitmax и Deribit. Давайте посмотрим соотношение коротких длинных позиций. Также за последние сутки у нас доминируют Лонговые позиции 51% и 0,4%. Сразу же давайте посмотрим на индекс Аль-Сезона, Он показывает нам отметочку 29. И сразу графику доминации. Она продолжает немножко снижаться. Обратите внимание, по 6 часам мы прорвали 44 фиба процента. Я имею в виду уровень. И с этой зоны пытаемся двинуться дальше. И потенциал у нас ухода к отметке 42.88-43 в эту зону сохраняется. Если посмотреть по дневному таймфрейму, то мы пытаемся сейчас провалиться за 200 экспоненциальную среднюю скользящую уже Сквизанули ниже и сейчас пытаемся за ней закрепиться. Это красный мувинг. Если продолжим дальше снижаться и Money Flow из зеленой зоны перейдет в красную зону, то у нас есть много шансов, что данный индекс, как правило, в обратной корреляции с главной криптовалютой. И это может придать как раз-таки импульсу тому самому отскоку, который все очень давно ждут. Давайте сразу же посмотрим, что у нас показывают индикаторы. Один из индикаторов, который я часто рассматриваю в своих обзорах это коэффициент airхоad. Он показывает соотношение различных возрастных когорт монет, взвешенные в реализованной стоимости и, собственно говоря, этот индикатор был достаточно точен до определенного времени. Обратите внимание, когда произошел слом. То есть, если посмотреть вот эти пики, то это, конечно, 17 год, потом 19 год, он не пришел на зону эйфории. Некоторые индикаторы у нас сейчас в последнее время показывают именно такую динамику. Это означает, что по сути цикл был не завершен и пик ноября пришелся не на пик по многим индикаторам именно той зоны эйфории, когда происходит продажа. В остальных случаях все было абсолютно четко. Это казалось и достижение all time high и достижение максимальных лоев. И сейчас мы двигаемся к достижению максимального лоя. Но с учетом того, что здесь произошел некий слом, видимо, это было связано с достаточно жесткими геополитическими событиями, которые стали происходить, либо нарастать. И многие Стали, видимо, выходить все-таки из позиции, фиксироваться и не дали возможности дорасти циклу до конца. Я думаю, что различный инсайт присутствовал у крупных игроков и этим самым и был вызван тот самый факт, что мы не дошли до максимальной зоны. И сейчас пытаемся спуститься вниз и вопрос, дойдем ли. Если дойдем, то ожидания капитуляции, они подтвердятся. Ну, скажем так, с проколом более низкие значения, чем сейчас. А сейчас мы торгуемся на предыдущем all-time high, это мы посмотрим с вами на биткоин. Также один из индикаторов, на который я хотел обратить внимание, это резервный риск. Если посмотреть на него за всю историю, то мы сейчас находимся на самом дне. Ни разу индикатор не пересекал нижние значения вот этого зеленого диапазона достижения максимального дна. То есть... Насколько инвесторы доверяют сейчас цене в соответствии с тем риском, который они могут понести. Очень хороший индикатор. Все индикаторы, которые я показываю, можно посмотреть на страничке Лукату Bitcoin. Все это есть в описании к этому видео. Также хотел обратить внимание еще на один индикатор. Это мультипликатор Майера. Часто тоже о нем упоминаю. Он в том числе есть на графиках TradingView. Можно его установить. Ссылки к этому индикатору есть также в описании к этому видео. И обратите внимание, за все периоды максимальное достижение это 12-й год, это 2015 год это 19 год мы помним это падение это у нас период корона дампа и сейчас мы находимся вот здесь то есть если посмотреть на все достижения минимальных значений то мы где-то уже очень очень недалеко от того уровня от которого обычно цена отталкивается вверх и нисходящая динамика разворачивается также хотел обратить внимание еще на некоторый новостной фон вчера если кто-то вдруг не видел обязательно переходите и подпишитесь ссылочка будет в описании к этому видео был стрим на канале Crypto Commons. Во второй части этого стрима он порядка там нескольких часов, во второй части принимал участие я. Но также можно посмотреть мнение всех аналитиков, которые там были. Очень интересно. У многих свой взгляд на то, что происходит сейчас. Я думаю, что если брать, скажем так, разностороннее мнение, то этот стрим вам очень понравится, потому что мнения действительно разнятся по многим направлениям, а по некоторым они наоборот едины. И вот в части того, что в последнее время происходит с новостным фоном, это касается практически большинства ресурсов, помимо всяких новостей, связанных с отдельными проектами, периодически стали появляться вбросы по добавлению ужаса к рынку. То есть это связано с тем, что, например, я вчера об этом говорил на стриме, китайская газета Компартии говорит о том, что биткоин свалится в практически в ноль. В то же время появляется значит, статья о том, что аналитики по заказу Министерства обороны нашли уязвимость сети биткоина, что он подключен лишь к трем узлам, и эти узлы могут быть скомпрометированы, и, по сути, децентрализация биткоина может перестать существовать, что, естественно, приведет к полной потере контроля участников сети, скажем так, такого децентрализованного контроля, и это может привести к обвалу биткоина вообще в целом. Обычно такие взбросы появляются в периоды, когда происходит либо эйфория, тогда говорят наоборот о том, что актив летит в космос и все отлично и сейчас мы продолжим дальше расти и как правило в этот момент киты фиксируют свои позиции и рынок разворачивается, либо наоборот в периоды падения, если мы посмотрим на график биткоина за предшествующие периоды, то я вот как раз вчера в стриме вспоминал этот период, это был май 21 года, все помнят это падение, вот оно, и вот в этот период времени очень много было вот здесь где-то вот, вот в это время июнь, летом, я вот помню еще Хорошо, что это было лето. И летом появлялись статьи о том, что биткоин не экологичный, биткоин не зеленый, что биткоин наносит вред окружающей среде. И вот эти все взбросы шли к тому, чтобы подтолкнуть людей к еще большему страху на рынке в момент медвежьего цикла. И, как правило, в такое время цикл разворачивается. Сейчас, если посмотреть на график биткоина, то мы сейчас консолидируемся на предыдущем уровне all-time high, как я сказал, на недельном таймфрейме мы уже достаточно серьезно перепроданы, но пока намеков на разворот нет. Расай стохастический по индикатору VMC Cypher B лежит внизу, классический показывает нам уже момент хороших точек входа. То есть бычую бычью динамику идет зеленое засветление по кривой индикатора. Если посмотреть на индикаторы с точки зрения именно трендов на недельку, обратите внимание, то нисходящий тренд продолжает развиваться, и DX показывает, что развитие идет, двигается к синей полосе. Это означает, что тренд нисходящий достаточно силен еще на недельном таймфрейме. Если посмотреть на дневной таймфрейм, то мы начинаем загибаться. Тренд потихонечку начинает Смягчаться, скажем так. Нам нужно дождаться перехода вот в оранжевую зону, зону консолидации, от которой обычно идет от хороший отскок. Если говорить по трендовому индикатору наверху, это полотно серое, оно потихонечку намекает на дневки, на загиб. Мы знаем, что дневка рано или поздно сломает недельку, но пока еще этого загиба нет. Если смотреть на коротких часах, то вчера в обзоре я говорил о том, что вижу по коротким часам отскок он был незначительный в уровень 21 так собственно говоря и произошло вот по двум часам это было прям явно видно стрим был где-то в период ну 22-21 час уровень был порядка 20 600 долларов и видно было что мы по графику двигаемся к Экспоненциальный средний скользящий сотый на двухчасовом таймфрейме, я здесь специально поставил оранжевую направляющую 21.100 и сказал об этом. Собственно говоря, на коротких контртрендовых стратегиях, но ну, у нас глобальный тренд все еще нисходящий, от 2600 мы могли взять примерно 3% трейда. Вот на сегодняшний день сейчас продолжаются попытки закрепиться выше сотой экспоненциальной средней скользящей на двухчасовом таймфрейме, если это удастся, то следующим сопротивлением у нас 21500, 21600, это основное, дальше двигаемся в зону 23, и если проваливаем, ну проламываем ее, то отправляемся в зону 24,5, дальше 25,5. Если смотреть сейчас на 6 часов, то глобально мы не завершили восходящую динамику вот в этой локальной возрастающей тенденции. И, Увидеть 22 000, у нас вполне себе вероятный сценарий. На 6 часах это 50 экспоненциальное экспоненциальный средний скользящий. Дальше, как я уже сказал, это 23, 22, 800, 22, 900. И здесь, смотрите, пунктирная а, трендовая паутина. Она же упирается в сотый мувинг 6-часовой на отметке 24,5-24,600. Сейчас волна моментума на сайфере идет вверх, но уже есть перегретость по стахастическому RSI. Пока есть небольшой намек на выход в зеленую зону, но младшие часы этот выход пока что подтверждают достаточно скупо, то есть денежный поток, обратите внимание, зеленый манифлоу, он не сильно развивается вверх, он пока достаточно слабенький. Это что касается основной криптовалюты и ее динамики, но в целом нужно конечно смотреть за рынком, если говорить о корреляции с фондовым рынком, то в обязательном порядке нужно учитывать то, что происходит сейчас там. Мы хорошо отскочили, обратите внимание, больше всех и лучше всех выглядел NASDAQ высокотехнологичный сектор, у него была опережающая динамика. Широкий индекс S&P 500 и Dow Jones тоже показали небольшой, но достаточно такой скромный рост. Конечно, инвесторы сейчас предпочитают защитные активы, слабее рынка выглядит. Финансовый, индустриальный сектор, сырьевые отрасли, это все связано с тем, что по сути есть нагнетание страхов, связанных с рецессией. И выступление главы ФРС недавнее перед Конгрессом еще раз подтвердило тот факт, что они не исключают переходы экономики США в рецессию, а это означает, что для инвесторов Усиливающаяся инфляция менее страшна, чем уход в рецессию. Но также стоит еще и отметить, что проблем в целом в системе сейчас хватает. Это ужесточение денежно-кредитной политики, и достаточно низкие рейтинги сейчас связаны с президентом США. Многие сейчас ожидают того, что будет происходить при выборах в Конгрессе в ноябре. И пока непонятная ситуация будет происходить, если президентом все-таки останется демократ, а весь Конгресс станет республиканским. Это тоже не придает, ну, скажем так, какой-то уверенности для инвесторов на рынке ну и давайте посмотрим сейчас, что у нас происходит с альтами, которые я обозначил это кардана, последний раз мы этот актив смотрели с вами 7 июня все можно посмотреть в видеообзорах. Тогда я говорил о том, что мы уже достаточно серьезно перегрелись и э, рост небольшой может быть. И для нас главное было, конечно, перейти через 50-ую экспоненциальную среднюю скользящую на отметке 0.65. Дальше пунктирная паутина 69.70. Ну и верхняя граница снижающейся формации. И здесь же 100 мувинг у нас уже в районе 0.80. Дальше уже шел доллар. Здесь 200 экспоненциальная средняя скользящая. Пунктирная паутина и глобальная FIBA. Здесь вообще такая достаточно жесткая зона. Единичка, ну кто кардана торгует, все знают, что один для него достаточно такой э, ва ва ва важный уровень, важная ценовая зона и если мы сейчас обратим внимание, что происходит сейчас, то на дневке мы двигаемся вверх, у нас отрисован триггер, есть якорная волна, будем пытаться толкаться, но объективно, если посмотреть, то боковик очень слабый, рынок ждет определенного импульса. Возможно, на выходных будет какая-то волатильность, но может быть даже незначительно. Пока что очень сложно что-либо сказать по рынку, потому что сильная корреляция с фондой продолжает удерживать нас от каких-то более резких движений с технической точки зрения, как мы уже с вами понимаем, что мы достаточно перепродались либо близко к этой зоне, а вот что касается новостного фона, такого фундаментала не связанного с ончейн, сейчас у нас не все очень хорошо и корреляция с фондой сдерживает нас от какого-то роста именно в нашем, в нашей индустрии, в нашем рынке. И обратите внимание, сейчас четвертая свеча по секвенталу на дневке, и она очень слабенькая. То есть все выглядит достаточно слабо, но в большей степени предполагается к росту, потому что волны моментума внизу, и RSI стахастически толкается тоже вверх. Посмотреть на коротких часах, если на 6-часовом графике, то да, мы не завершили цикл по секвенталу. Ближайший уровень, к которому мы рвемся сейчас, это ценовая зона 0.52%, дальше у нас будет 054 дальше у нас будет 058 дальше 062 63 пунктирная паутины и верхняя граница канала это 069 да, 068 с небольшим 069 поддержка сейчас если смотреть на глобальную поддержку это где-то в районе 040 039 если на локальную 046 047 дальше 043 044 примерно вот так но обратите внимание просто боковой канал на 6 часах и сейчас сейчас вопрос сможем ли мы его дальше продавить, потому что волна моментума наверху, но цена среди взвешенной объемом, VWAP тоже наверху и она не дает нам хорошенько прости. То есть у нас есть сдерживающий фактор и VMC Cypher A отрисовывает синий треугольник, говоря о том, что динамик потихонечку стихает, если посмотреть на трендовые индикаторы, тоже на коротких дистанциях в неопределенности. Индикатор показывает нам оранжевую зону неопределенности. Что касается полка DOT, мы этот актив с вами смотрели 1 мая и тоже предполагали что у него не все хорошо он будет двигаться вниз так и произошло он продолжает нисходящую динамику видим на дневке серое полотно немножко правда завершается то есть нисходящая динамика по трендовым индикаторам говорит нам о том что она спадает поэтому возможен отскок сильная зона от которой мы могли бы отскочить это конечно нижняя вот граница пунктирной нисходящей паутины красная красная пунктирная это на отметке 5 долларов 70 лет вот в этой зоне отсюда был бы хороший отскок но пока оттуда до не дошли и намекаем на разворот давайте посмотрим что показывает у нас сайфер сайфер говорит о том что волной моментума мы внизу а вот все остальное у нас наверху то есть мы по-прежнему в такой в боковой динамике потому что RSI стахастик перегрелся то есть либо он сейчас повалится вниз вместе с волной моментума что в большей степени вероятно для того чтобы оттолкнуться от пунктирной как вот здесь чтобы хоть какой-то импульс был сопротивлением выступает 10 долларов это 50 дневные Экспоненциальная среднескользящая, желтый мувинг, дальше у нас консолидация глобального FIBA, 13.40, и здесь же 100-дневная экспоненциальная средняя скользящая, это голубая кривая. Салана, она выглядела хуже всех, когда последний раз я ее смотрел, 26 мая, и собственно это было оправдано, продолжили нисходящее движение, достигли нижайших отметок на уровне 26.05, сейчас пытаемся отскочить, но смотрите, секвентал на дневке подрисовывает девятую свечу красным, это означает, что восходящий цикл завершается. И скорее всего нам потребуется коррекция RSI стахастик наверху Волна пока еще не дошла до верха Но вопрос будет в RSI Если RSI сейчас развернется, это скорее всего вероятно То мы будем опять пытаться нащупать новые лаи Но у нас сейчас, если мы посмотрим на график ближайшим, самым ближайшим уровнем поддержки Выступит отметка 31 с небольшим На этом, наверное, все Всем спасибо, кто смотрел это видео до конца Обязательно подпишитесь, если вы еще не подписаны Оставляйте лайки, оставляйте комментарии Обязательно подпишитесь на телеграм-канал Телеграм-чат, в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Ну и всем хороших выходных. С вами был Гоша, канал IndexRaid и до новых встреч.